Доброго времени всем! Здравия всем, мои дорогие, любимые зрители, гости нашего канала, наших каналов со Светланой. Я лично рада вас приветствовать, и у нас сегодня интереснейшая тема по вашим многочисленным просьбам. Пишите здесь то, что вы думаете, как вы с этим совсем согласны или не согласны пишите свои комментарии пожалуйста ну и конечно же вопросы на основе этих вопросов мы будем строить наши дальнейшие программы и отвечать и как вы видите да здесь вы найдете ответы это интересно потому что это интересно и вам и это интересно нам в том числе разбираться во всем этом в тему эзотерики она обширная поэтому давайте вместе идти туда вот такое интересное, неизведанное, так что вперед. Да, здравствуйте, дорогие мои друзья, мои подписчики, подписчики Арины. Я рада приветствовать вас, а также Ариночка, на всех наших платформах Рутуб, YouTube, Яндекс, НВК, Одноклассники. И сегодня действительно очень интересная тема. Я думаю, Арина начнет про нее да, говорить, потому что многие спрашивают про потусторонний мир, про кладбище, про живых, про мертвых, как с этим жить, как себя вести. И, кстати, дорогие мои друзья, пользуясь случаем, хочу вам сказать, что у меня есть плейлист, который называется «Советы от Светланы Веды», и там есть пару интересных видео. «Кладбище. Что нужно знать?» и «Кладбище. Хозяин кладбища. Что нужно знать?» Ариночка. Ну вот, да, здорово. Вертолеты. Сегодня что-то у меня летают вертолеты целый день. Ну ладно, так что если будут шумы, я буду делать паузы. Так, значит, тема у нас сегодня такая. Как вы знаете, мы тему берем прямо свежие от ваших записей и говорим не по каким-то подготовленным заранее материалам, сценариям и так далее. Мы говорим то, что мы знаем то, что идет от нас изнутри, от души, с потока. То есть мы включаемся и начинаем вещать. Поэтому тема у нас сегодня такая тоже достаточно интересная. Мир мертвых, мир живых, как э, здесь с ними, с этими мирами взаимодействовать. И вообще э, ну, по поводу кладбища, я думаю, что тоже тему затронем, потому что это относится к миру мертвых. С чего начнем? Ну, начнем с того, что были, ну, уже под вопросы, было, часто задавались вопросы, можно ли Арина Михайловна, я очень люблю ходить на кладбище. Можно ли я там буду ходить и там буду что-то делать и, и смотреть? Мне нравится изучать там э, могилы, читать э, то, что там написано на памятниках. Я там очень хорошо чувствую. И, в общем, все замечательно. Можно ли мне там быть? Ну вот здесь, конечно, можно. Ну что же я буду запрещать? Конечно, можно, но смотрите, какая здесь интересное получается, какой интересный момент. В силу того, что я говорю о себе, в силу того, что я являюсь носителем, потомственным носителем различных энергий, мама у меня из целительского рода кубанских казак, казаков-характерников, это сильных экстрасенсов, если говорить современным языком, целителей, а папа у меня из рода э, таких оседлых цыган. Я носитель э, гена, э, как он называется, Романа Рад. Это у нас было свое имение от этого, ну, по роду папы, э, от этого Бектышева, э, Ярославская область. Там есть у меня тоже еще недвижимость там в деревушке. И есть вот этот огромный, разрушенный с колоннами, огромный особняк, который подарила в свое время Екатерина II. То есть история очень интересная. Подарила цыганам, роду этому оседлому. И я носитель этих энергий. То есть от э, папы по линии э, отцовской цыган мне было передано то самое гадание, предсказание, э, понимание мира мертвых потому что взаимодействие с ними, это с духами и так далее. И мне было передано те же самые знания от мамы, но только с целительской историей. И здесь вот я это рассматриваю как единое целое, без одного не будет другого. Без Там, где есть смерть, там всегда есть жизнь. Там, где есть жизнь, там всегда есть смерть. И э, здесь нельзя одно от другого отделять, потому что... Э, можно рассматривать это как вот градусник, термометр, который висит вот у меня перед окном. То есть есть какая-то нулевая отметка, и дальше есть плюс, это энергия, это вибрации, плюс 1, плюс 2, как температура, плюс 3, плюс 50, плюс 100, там еще что-то. А тут минус, минус 1, минус 2, минус 3, минус 10 и так далее. И в совокупности, если смотреть на это со стороны наблюдателя, что это плохо, энергии это плохо, термометр это плохо, если э, Всевышний, если э, так было создано, эти энергии нам даны, и дальше как мы их будем использовать, и это право, которое мы в том числе, этим правом мы в том числе обладаем, а уж как мы им будем пользоваться, зависит уже от нашего развития, и мы об этом говорили несколько передач назад, как это связано с ясновидением, с ясночувствованием, с экстрасенсорикой в том числе. Поэтому здесь вот это вот понимание того, а мир мертвых – это страшно, это плохо, или мир живых – это страшно или плохо – знаете, везде есть свои нюансы. Как в мире мертвых, ну, в мире мертвых этот мир, он особый. Кстати, мир мертвых это тоже наши предки. И что, они тоже плохие. Там и там во всех мирах есть определенные, скажем, как это сказать, энергии, которые могут вас и убить, и разрушить, и которые могут, наоборот, вас воскресить, исцелить и направить. И иногда нужно использовать мир мертвых и достаточно часто для того, чтобы оказать помощь человеку в его исцелении. И я, ну, Светлана тоже, она сейчас расскажет, я достаточно часто использую в своих практиках, обрядах именно эту энергию мертвых, неживых, и мы в частности да это мертвая вода мертвая земля и много много и в том числе кладбище как место хаоса как место некой э, энергии которая собирает ну и в природе то же самое ведь есть деревья доноры есть деревья которые наоборот забирают да, осина забирает ты приходишь осина осина забери мои кручины а ты приходишь к дереву березы дуб это дающий есть нейтральный и так далее. То есть говорить о том, что плохо или хорошо, какой мир хороший или плохой, здесь было бы некорректно, потому что, да, в мире низ, низ, низких этих сущностей и так далее, там вибрации, там живут определенные уже сущности, подключки, лярвы и так далее, да, те, которые там вампиры, вампирические всевозможные истории, да, это с одной стороны плохо, но с другой стороны, они же тоже не просто так даны, они же тоже даны в какую-то э, стезю обучения, приобретения опыта, взращивания вашего энергетического иммунитета, чтобы вы стали сильнее, чтобы вас там они полупили, пожрали, побили и так далее, но вы при этом выжили, встали, пошли бабахнули то здесь вот эти вот моменты они очень тонкие и определять их а, все равно человеку и не надо сбрасывать ответственность на кого-либо а сюда заглянуть в свою душу и решить для себя что мне лучше как мне может быть, одному человеку в этом мире, а может быть, там, или и наоборот, может быть, категорически другому человеку, иному человеку нельзя быть на кладбище. И такое бывает. И я часто тоже говорю, не лазьте там, по кладбищам, не хрен вам делать, если вы не умеете с этим взаимодействовать. Светочка, тебе слово. Ну, я э, просто начала э, слушать вот первые мысли, которые ты сказала, да, когда там кто-то спрашивал, вот что мне делать, если мне нравится ходить по кладбищу. Но я, например, мое мнение категорически против, чтобы простые люди ходили просто так гулять на кладбище, целовались, обнимались, встречали, испорожнялись, извиняюсь, потому что они запивать да, там, выпивали, кушали, то есть это все правила, которые, еще раз говорю, у меня записаны, там я около часа рассказываю сейчас, просто времени не хватит, чего нельзя делать на кладбище. На кладбище ходят только мастера, которые знают, зачем они туда идут, а вам зачем туда идти? Для того, чтобы прогуляться, есть парки, есть там всевозможные там кафе, я не знаю, куда угодно можно сходить, съездить, погулять к морю, к речке посидеть, да, но зачем гулять или сидеть на кладбище, потому что вам хорошо? Откуда вы знаете, почему вам там хорошо? Может быть, с вас вытягивают энергию, и у вас такая эйфория, да, вот как по голове ударили, и у вас эйфория, звездочки в глазах, вам так хорошо. Зачем вам туда ходить? Для чего? Если у вас есть конкретная цель туда идти, да? вот, например, я иду в магазин для чего-то, чтобы что-то купить или, допустим, или сделать возврат чего-то, да? а для чего мне на кладбище идти просто так? Поэтому не нужно, не стоит этого делать категорически. Я против, чтобы простые люди ходили на кладбище. На кладбище нужно ходить по необходимости. Это проводить последний путь человека, и то по определенным законам, канонам, да, что как надо одеться, ни в коем случае нельзя золото, бриллианты одевать, потому что это считается уже откуп, если вы идете куда-то просить у покойника, да, господи, там помоги, или там дедушка Ваня, там бабушка Маша, дай мне то, вы должны вот это вот все снять и оставить как откуп на могиле, поэтому на могилку, на кладбище нельзя ходить ни в каких вот этих безделушках, все надо абсолютно снять. И нужно ходить в платочки, дабы ни один голос, ни один голос не упал на мертвую землю. А если даже что-то упало из ваших рук, то нужно либо денежку положить, например, сотовый телефон, да, но не можете оставить. Но оставьте 100 долларов и заберите свой телефон на откуп. Но если упал шарфик там или еще что-то, все уже оставьте и уходите, потому что это мертвые забрались с чего-то, для чего-то. Не поднимайте на кладбище. Вот почему нужно рекопюшон или... Капюшон, или косыночку повязывать, почему нужно одеваться именно не в штанах идти, а нужно в юбке, об этом, обо всем я рассказываю, здесь определенные есть знания, и даже может быть то, что я, возможно, где-то недорассказала, я знаю больше, потому что я мастер, и Арина знает, да, мы знаем, как с этими... Энергиями общаться, что там вообще можно делать? Зачем вам, людям простым, которые не знают, зачем просто мне там хорошо, это не ответ, понимаете? Но это детский сад, категорически я против, вот если ответ звучит, можно ли мне там на кладбище, категорически нет, если вот этот вопрос. Если есть еще какие-то вопросы, поэтому, Арина, говорит. Yeah, yeah, если, да, здесь есть еще э, такой вот момент, э, совершенно верно, согласно с тобой, эйфория, да, вот тебе хорошо, а дальше-то что с тобой, а на следующий день, а ты потом лежишь, и у тебя ноги болят, потому что ты в, в, внедрилась или в тебя внедрились эти сущности, и они начинают себя там использовать во все щели, как и так далее. Либо ты потом замечательно себя чувствуешь, но вот как раз-таки здесь очень много нюансов, и я с тобой согласна в этом моменте. Еще вот такой тоже сейчас вопрос, здесь параллельно перебираю, сейчас очень много вопросов, касающихся тоже самоубийц, самоубийц, и вот буквально вопрос был такой, Почему а, была у нас такая экстрасенс – сильная, ну, которую везде тут показывали ее, Алена Новоселова, по-моему, Новоселова, и с она в силу на того, что вот это тоже к темам относится, которые мы уже обсуждали, обсуждали и сновидение, и как работает экстрасенс, и как у него там шарики за ролики заезжают, и шизофрения, и все остальное, и, и подключки, и так далее, ну, в... она а закончила свою жизнь самоубийством. Ну, вот как сам, сам факт самоубийств самоубийство, здесь, конечно, можно рассматривать либо это уже по стечению обстоятельств, ну, просто потому что человек не выдержал психологической всей этой истории, либо это уже предначертанность самой души. Ну, как я вижу, это предначертанность души. Но вопрос в, чем, в том, а почему приходят эти... Почему сейчас приходят, вот они приходят, и прямо о них начинают говорить, и именно о самоубийцах? Вот я еще вспомнила один интересный случай, прям вот вспомнила. Это было давно, я была еще молоденькой девочкой, и сейчас вроде ничего, но совсем молоденькая была. Это случилось с моей подругой. Короче говоря, мы гуляли с подружкой, с моей и это еще было в городе Пятигорске я жила, и там вот есть такой некрополь около Лазаревской церкви. Кстати, кто сейчас с Кавказа, всем привет, всех люблю. И у подружки на то время были критические дни, и ей нужно было срочно поменяться, срочно. И она пошла на кладбище, я еще говорила, так делать нельзя, нельзя этого делать, она говорит, ну а куда, где здесь, куда, что, куда, чего, тогда это не распространено, были там кафе, чтобы с туалетами с какими-то, это сейчас вот на каждом углу это все есть, а тогда это все было как-то совершенно абсолютно по-другому, дом был далеко, и вот она пошла вот на эту вот некрополь, там она поменялась, и причем свою прокладку там где-то оставила, я еще я говорю, так нельзя. Мы ну как-то посмеялись, пошли, а потом она, смотрю, сереет на глазах. Пойдем на дискотеку, нет, не пойду, не хочу, слабость, усталость. Пойдем погуляем, не могу, не хочу, спать хочу. Она стала сереть, она стала страшнеть, у нее стали кулачками выпадать волосы. Она поругалась со своим парнем, с которым она встречалась. Потом я к ней прихожу, она меня даже не приглашает, так мы с ней абсолютно вот рядышком жили, приходили к друг к дружке. И потом я уже сама прихожу, говорю, слушай, ты что случилось, ты там со своим уже поругалась, что случилось? с тобой, такая вот она нашла или что, и она мне рассказывает, Арина, вот сиди сейчас, не упади. Я понимаю, что ты знаешь эти все ситуации, но это был смех и грех. Она мне говорит, Свет, ты знаешь, я влюбилась. Ко мне стал приходить мужчина, он холодный. Вот я сейчас говорю, у меня, аж, знаешь, мурашки похоже, и мы с ним занимаемся сексом. И вот потом уходит. Вот я говорю, я сейчас прям... Я говорю, слушай, это ненормально. Это ненормально. Я ее вытащила в какой-то момент на это кладбище и говорю, покажи мне ту могилу, где ты вот в прошлый раз была и где ты оставила свою прокладку. Она показывает мне на эту могилу, мы смотрим на портрет, она говорит, это он. Представляешь? Она привязала его на крови к себе, и он приходил к ней, и они занимались сексом. Я говорю, ты помрешь так, ты просто сейчас высохнешь и умрешь. Она не хотела меня слушать, она говорит, мне так было хорошо, это вот на, насчет того, как девушка говорит, мне там хорошо, да. Вот ей было хорошо, она говорит, я не хочу ни с кем встречаться, мне настолько с этим мужчиной хорошо, что я никого из живых не хочу. Сколько мне пришлось усилий просто ее растормошить и заставить просто провести определенные обряды. но ну, правда, на тот момент мы еще ходили, я нашла тоже еще одну сильную бабушку, так сказать. Мы к ней ходили, она там отчитывала, отливала, вычитывала и все остальное. Но все-таки мы эту девочку вернули к жизни, понимаешь? Но это была катастрофа. Вот что бывает на кладбище. Вот так вот. Ну, понятно здесь, конечно, таких случаев много, это инкуб называется, сукуб и так далее. Здесь, а, а здесь конкретное действие, которое повлекло за собой вот эти вот последствия, разрушающие для самой девочки, для самого человека, для женщины. Понятно, что это не он приходил и не его портрет, просто через него, через его ос, этот, образ, через его астральный двойник, там, приходили мертвяки, может и не один, просто этот образ, вот эта вот порт, прокладка и кровь и все остальное, они послужили активатором, они послужили открытием портала и открытием канала, потому что кровь это... Это вообще отдельная история, очень много всего на крови делается, и приворотов, и отворотов, и всего на свете, потому что это ДНК, структура, и это сама матрица, наша матрица. Это очень такие серьезные, глубочайшие, глубинные вещи. Так вот, вот эти все подселенцы, бесы, твари так называемые, они как раз только этим и пользуются, и ждут. А И черной магии достаточно часто используются, вот эти все истории, которые связаны с кровью, и здесь э, то, что используется, и там по-всякому по не буду рассказывать, много всяких историй, это колдуны, это черные там всякие чернокнижники и так далее и тому подобное, которыми этими вещами э, занимаются. Я тоже это все знаю, потому что во мне есть это, это есть, это никуда не денется, это есть во мне как признание того, но я этим, я как мастер и Света также, она должна это знать, потому что с этим мы работаем, это наша непосредственная, наша непосредственная работа, поэтому, конечно же, не надо никуда ходить, не надо ничего делать, и лишний раз на кладбище, вот туда, когда вот это не прописано и не нужно, в мир мертвых не нужно, есть мир мертвых, да, и вы работаете, если мастер говорит там, если вот я, например, я отвечаю за свою работу, Свет отвечает за свою да, работу, и если мы идем, у меня есть личные приемы, да, точнее, личные уже после а, онлайн э, при, приема, когда вы видите, когда мы разговариваем, я приглашаю конкретно человека, я живу здесь вот на Валдае. Вон у меня здесь вертолет летает, и все, в лес вокруг, и там дальше кладбище, и все остальное. У меня здесь чистые озера, места, и места хаоса, и места такие всякие разные. Я здесь живу между Питером и Москвой. Если я приглашаю уже человека, да, мы ходим на кладбище, но это под прикрытием, под особой защитой. Да, я там делаю тридневные чистки, обряды и все остальное. И лично ко мне уже много людей приезжало, но это уже а, такой сакральный момент, когда мы работаем под моим руководством, под моей защитой, под защитой рода. Там еще надо такую выстроить, всю систему безопасности, что мама не горюй. А просто так идти, что-то закопать, кто-то где-то почитали сейчас вон в интернете. Да хрена всякой информации, боже ты мой. Что-нибудь там наделают, потом сидишь и за голову хватаешься. Господи, люди, зачем? Вы же себя убиваете, вы себя включаете. Или там каким-то идут непонятным мастерам, обращаются, идите на кладбище, закопайте, закопайте 5 копеек деньги. Да не будет денег, еще больше, последние деньги вообще отвалится. Ну, а, а это реальные примеры. Идите на кладбище, там да, это самое. Как в Буратино. У меня докопай, тоже видишь? есть, И у меня такие клиенты тоже есть смешные, когда Сейчас, слегка, у нас 7 минут. Угу. 7 минут, есть такие интересные клиенты, когда провожу ритуал, даже в общем доступе, ритуал оплачиваемый, да, а они мне потом пишут, а я сходил на перекресток, кинул деньги, я говорю, а я вас этому просила, вы такие умные, а что мне теперь делать, кто теперь чистится, ну что, может быть, тогда погадаем? Да, давайте. Катема. тема? Не знаю. Старых темных откровений, а может быть, Нужно ли вам общаться с духами мертвых? Давай. есть, ли, да. есть ли, может быть, есть ли у вас связь с духами мертвых? Да, если, вас, если есть ли у вас и, и эти каналы, да, или, то есть, если, если у вас разрешение или как каналы, то есть, можете ли вы от природы, да, может человек не знает, да, есть да. у него, да. вот. Давайте. Можно ли, да, если у вас вот эта вот способность общения с мертвыми? Да, и чтобы, и чтобы вам за это ничего не было. Да, да, чтобы это все было корректно. Первый, второй, третий вариант. Загадывайте. Итак, угу. вариант номер один. А самое интересное, да. Карта справедливости, это старший аркан и две э, такие колонны, как проводник и как защита, янь и инь, да, процентов можно и даже нужно, и вы будете получать светлую, хорошую информацию и, кстати, помогать людям. Первое, это, как, это как сохранение, здесь как сохранение баланса, то есть для сохранения баланса. Да, первый вариант, да, давайте второй вариант, вариант номер два. Да, причем такая же карта колесница она симметричная два колеса. Два а, коня, скажем, ну, у меня тут сфинксы, это старший аркан, парты, звезды, то есть однозначно это 100%, это свет, это а, глобальные перемены в лучшую сторону, то есть, да, вообще. И это, это арк... я, я загадала вторую, вторую карту, да, она похожа, тот же самый, для сохранения баланса, там, где есть много плюса, есть теневая сторона, которая тебя также должна балансировать, но здесь уже, опять же, как я И говорила, движение, то есть да, это да, именно, да, да. постоянный энергообмен, постоянный, вот, да, вот это. глобальные изменения. То есть можно работать. Третий вариант. Все, кто загадал третий вариант. Папа Иерофан, сто процентов да, это старший аркан, две колонны, открытая дорога, открытый путь. Но сегодня все, кто собрались, значит, не просто так. Мы сегодня с вами собрались. Все три карты сказали, что вам можно общаться с духами предков да, по, э, э, с миром мертвым в том числе, потому что иерофант это некий учитель это покровительство, это высшее наставничество, это проводниковость, то есть э, вы и в, в этой иерархии в этом движении защищены более высокими э, силами так что да, да ну значит. что мои дорогие Добрый час идем дальше люблю обнимаю вас и до новых встреч пишите свои вопросы всем мира добра счастья главное верьте в мечту и пишите в комментариях мечты сбываются свбС Арина помоги два закрепа и желание ваши обязательно исполнятся пока пока пока пока